Буду да? в целом команда официально называется юридически РЦО БГУ, и по-хорошему ее нельзя называть энергетиком. Морозов. Зачем-то направо дал передачу, хотя можно было бить. И это удар. Вот Евдокимова. Не очень опасным он получился. Евдокимов проведут ремонтные работы. Нельзя будет на нем играть. Морозов. Морозов на дальнюю... И мяч летит! Штанга! Удар! Ничего себе! Вот эта комбинация! Да, Штанга за Динамо играет, и Владимир Хвощинский оказался в нужном месте. И голова отправляет мяч. Это четвертый гол Хвощинского в сезоне. Точнее, в предсезонке. Ну и здорово сыграл Морозов. Он, конечно, подавал, у него мяч свалился, но Штанга сыграла за бело-голубых. Бело-голубая Штанга. Не Легинс. Евдокимов. Классный пас Кващинскому. Вот эта комбинация. Морозов. Морозов ударил. Вот это гол. Увидели, что он сделал перед тем, как пробить. Классный элемент показал Морозов. Переложил с ноги на ногу мяч. И затем уже по такой вот замечательной траектории отправил мяч над вратарем Энергетика. Ну и голевая передача Владимиру Кващинскому. Изначально можно сказать, что Морозов голевой пас Владимиру отдал. А сейчас Обратный пас, команда «Динамо-2». Калинка, Калинка моя, вышел. Конечно, тяжело будет ему после травмы, тем более после сломанного пальца. Мороза, посмотрите, как бежит Морозов! Удар по воротам, такой вот ползучий мяч, Владимир Хвачинский догоняет и забивает. 3 -0. я напомню, что первый матч между командами закончился 3 -0. И такой полупас от Морозова, он во всех голах сегодня поучаствовал. Да и Хвощинский тоже, кстати. Сегодня связка хорошо работает. Пара Морозов в Хвощинске выделяется, и это пятый гол в предсезонке для Владимира. Вы заметите, что снег особо Динамо сегодня не мешает. Нас смотрит 265 человек. Удар, а мы Энергетик забивает один гол. Это Лаврик, кажется, выше всех выпрыгнул. И немного сократил отставание. Про это я и говорил. Нельзя ни в коем случае расслабляться. Должен догонять мяч. Догоняет Владимир. Он точно не пересек линию. Такой вот пас. Пропуск. Это в принципе можно пробить. И Максим Швецов как приложился к мячу. вводящим ударом пробил Швецов. И почти попал в девятку. Грищенко нет на поле. ну по крайней мере в составе мне, мне написали, что он есть. Морозов. Морозов! Морозов! Замах Морозова! Удар по воротам! Тут сегодня просто король на поле. Очень разнообразно играет сегодня Морозов. И на замахах, и за счет каких-то финтов. Илья Васильев тренируется с Динамо. Подача! Удар! И мяч залетает в ворота! Вот это шедевр в исполнении энергетика. Какая-то... Невероятная траектория полета мяча, его счет уже 2-3 становится. И чем-то напоминает этот поединок, действительно, матч против Выслучи. Всего лишь один... Неужели второй камбэк подряд? Скрипченко точно будет э, недоволен, но ну а Морозов уже не так бежит, как раньше. И... А Ничего себе! Без билетника выбросил из троллейбуса. Стена из синих игроков выстроилась. Такая же стена из оранжевых. Подача на ближний удар поворота и как будто мы этого все ждали. 3-3 сейчас становится, это камбэк от энергетика и печальный второй тайм для футболистов Минского Динамо. При этом прошлый матч тоже закончился счетом 3-3, правда это еще не закончился.